Невеса и сомнения, Но сияние обрушится вниз, Станет твоей судьбой. Но сияние обрушится вниз, Станет твоей судьбой. Спят планеты и яблоки, Спят тревоги. Я вниз, стань твоей. Некоторые, ну, жилой зуб, жилой зуб, господа. как говорится черный понедельник вчера закончился сегодня у нас прекрасный вторник Отменили все вот эти маскарады и появился новый указик короче кто будет завтрашнего дня в маске того оштрафует на 5000 продолжаем наш прекрасный вечер Тихо в память На моей Не застывшей реке Проплывает Тихонько Птица На моей Неубитой душе Плачет скорбно Забытый разум Ну, а теперь все вместе Снаружи всех измерений, и беси, я летаю снаружи всех измерений, сквозь. Проплывают в мой дом, холодны и плечи, Окружая со всех сторон мое тело. Я летаю стороже в всех измерений, Я не чувствую прикосновение. Я не слышу чужих изречений, Я закинул за спину язык. Спасибо! Друзья, Константин Вилк был на нашей сцене. Давайте поаплодируем за прекрасные камера на гражданскую оборону.